Всем хай, с вами канал Хай Китай. И давайте опять из сделаем радугу. Ну и продолжаем дальше наше видео. Погнали. В этом видео мы составим схему для лабораторного блока питания. Также подберем компоненты. Ссылки на все компоненты будут, как обычно, в описании. Потом я эти компоненты закажу, они придут, мы найдем корпус и соберем весь лабораторный блок питания целиком. Для начала нам нужно будет найти сердце нашего лабораторного блока питания. Это трансформатор, который понизит напряжение из розетки, то есть 220 вольт, до 36 вольт. примерно. Не долгое время на Алиэкспрессе я нашел тот самый трансформатор, который по характеристикам нам идеально подходит. Стоит он в районе 500 рублей. Мы делаем более-менее переносной лабораторный блок питания. Поэтому питать будем этот наш трансформатор не напрямую через вилку, а через компьютерный вход. Так, чтобы можно было убрать этот провод, который вставляется в розетку. Конечно, я странно объяснил, но я надеюсь, это будет понятно. Чтобы вам было более понятно, сейчас вы на экране видите, как это будет выглядеть. Тот, который я обвел в кружочек, тот мы и будем использовать. Он очень удобен, там сразу стоит предохранитель. Хоть я так думаю, в нашем случае он сильно и не нужен. Кроме того, там есть выключатель питания. Это нам очень пригодится. Дальше нам уже нужен понижающий стабилизатор с возможностью изменения напряжения от 1,5 вольт до 36. Также я его нашел на Алиэкспрессе. Сейчас вы видите на экране скриншот. Мы же не будем каждый раз, когда нам нужно изменить напряжение, открывать корпус и изменять напряжение с помощью этого маленького подстроечного резистора. Поэтому давайте найдем на Алиэкспрессе многооборотный резистор и поставим его уже дальше на лицевую часть корпуса. Кроме этого нам нужен экран, который будет отображать вольтаж и ампераж. Давайте подберем его на Алиэкспрессе. Недолго думая, как обычно, я зашел на Алиэкспресс и вбил поисковую строку вольтметр. Я остановился на таком вот варианте, где сверху отображаются вольты, а снизу амперы. Также нам нужны разъемы бананы, я быстро их нашел на Алиэкспрессе. А теперь для большей наглядности я составил схему, сейчас вы видите ее на экранах. Чтобы пользоваться лабораторным блоком питания, нужны крокодилы, имеющие с другой стороны бананы. Ой-ой-ой-ой-ой. Не эти бананы, а вот эти. Их можно легко и просто найти на Алиэкспрессе. Ссылочку я оставлю также в описании. Видео подходит к концу. Кому понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также подпишитесь на группу канала во Вконтакте. С вами был канал Хай Китай. До скорых встреч. Пока-пока.